Здравствуйте, дорогие мои друзья. Ну, Сегодня хочу записать несколько видео. Не знаю, сколько удастся. Что-то я сегодня даже даже из дома не выходил. Много каких-то таких ну, медитаций всякие делал, практики. А из дома носа не выходил. Вот сейчас смотрю на видеокамеры. Смотрю на этот снег. Ладно. Сегодня, друзья мои, хочу рассказывать вам о такой практике. О практике тайных агентов, я бы сказал. Которые работают в логове сил зла. Тут ко мне когда-то неделю назад обращалась женщина. Ну, Как говорится, свою энергетику немножко поддержать. Женщина талантливая, просто, ну, часто нужно, нужен как бы чужая помощь, посторонний какой-то взгляд, ну, чтобы понять, все ли в порядке. Почистить что-то. Потому что человеку часто не хватает вот, собственной уверенности, уверенности в, силой, в силе своей души. Ну и вот эта женщина работает. В организации, ну, при, как бы, коммерческой организации, но, как мы понимаем, знаете, при э, государстве, где изготавливают и монтируют вот эти наши с вами э, такие ящики, которые мы очень часто видим, они висят чуть не на каждом столбе. Нам говорят, что это там какие-то усилители, антенны для сотовой связи, хрен знает для чего. Но мы с вами, друзья, загадываемся, что это что-то вот эта дрянь, Микрофон висит. Что эта дрянь сделана как-то против нас и подозреваем, что вот эти вот, чем больше этих ящиков везде, уже даже и в сельской местности, то есть они их лепят везде для усиления связи. Да, да. Мы это ощущаем на себе, когда у нас падает настроение, когда нам в сознании начинают внедряться посторонние мысли, мы понимаем, что это механизм для контроля, для контроля над нашими сознаниями механизм чтобы мы были как говорится безболными рабами ну в общем дрянь всякая не будем перечислять в общем дрянь эта женщина да она работает в этой организации и в чем-то понимает смысл и это ну, естественно вещь такая неблагостная рассчитанная на порабощение людей она как человек чувствительно осознает это ну и как бы не выдерживает, на нее тоже оказывается давление, потому что система – это всегда, так сказать, эгрегор, общий такой, ну, как бы, общая энергетика, общий разум. И паразитический эгрегор, он очень быстро вычисляет, потому что у него всегда есть, есть механизм, свой-чужой, свой-чужой, свой-чужой, свой-чужой. И когда вы, как бы, ну, против системы, вы возмущаетесь, может быть, вы работаете, но внутри даже у вас кипит, думает, Думаете, ух, гады, ух вы гады, ну я до вас доберусь Я вам, только дайте добраться до самого главного Я ему впечатаю, как говорится, промеж глаз вот ух, наш... Сам сам перепугался Ух, какой кулак у меня, Думаю, мой? Мой Мой Друзья, скажите, ты мистик, наверное, совсем тронулся Сидишь дома тут какой-то в капюшоне и нам тут... Ну, действительно, друзья мои, сижу как дурак в капюшоне, смотрю, вот смеюсь над собственным кулаком. Да, но при этом, конечно, не абсолютно не пьян. А просто, просто вернулся из некоторых размышлений и, я бы сказал, медитативных путешествий в некоторые занимательные миры. Поэтому вы уж простите меня, немножко нахожусь в таком состоянии особом. Ну ладно, эм, не только вот эта женщина. И не только же она, вот, работают люди в системе власти, законодательной, исполнительной, в этой как его, в ментовке, в прокуратуре. Есть люди нормальные, которые понимают, что все вокруг происходит какая-то дрянь. Ну, надо работать. Но ну, они получили образование, они работают, они пытаются помочь. Но эта паразитическая система их обычно сжирает, потому что вот это вот свой чужой, свой чужой, вот это вот идет. Эгрегор работает, он вычисляет элементы чужеродные, как бы бракованные, по его мнению, и, и вышибает их. То есть создаются проблемы, и на этого человека начинаются нападки по служебной линии, по линии здоровья, по еще каким-то, и система его выдавливает. Или убивает, или выдавливает из своих рядов. И поэтому часто оказывается, мы думаем, что ну что-то в полиции, ну, что козел на козле. Как во власти тоже козел на козле. Думают, во что же там, это как его, собирают, колонируют, что ли? В чем-то да, потому что они все время подвергаются этому воздействию. Слабые люди, они как бы вливаются в эту систему и начинают работать. Сильные люди, либо, значит, их вышибает, либо их там... Система их выдавливает. Схема проста. Так получается, вот в, это, в, это, в этих властных структурах не удается, то есть не, даже агента внедрить какого-нибудь Штирлица, который изнутри эту, эту систему разрушить невозможно. Ну, если вы понимаете в энергии, в энергетических практиках, то это возможно. То это возможно, если вы осознанно идете. Вот, и та, та женщина, которая вот, работает, она там уже ну, где-то месяцев 9 работает, уже, уже ну, понимает, что ее выдавит система. И вот эта практика... Ну, для людей осознанных, которые работают в системе и изнутри могут ее, как говорится, отравлять. Практика простая для людей чувствующих, но сложная для людей, которые, как говорится, спустя рукава к этому подходят. Ну так в чем он заключается? Вы, значит, должны проходить вот этот вот тест свой-чужой. Каждый день. То есть тогда для системы вы должны быть своим. То есть как бы входя, входя вот туда... Вы должны одевать маску, которая не даст про это, вот этим воздействием проникать в вас, программировать ваше сознание. И в то же время вы будете показаны на как быть, радарах этого эгрегора как свой. То есть, как знаете, вот, ну, формально вы должны, как бы, одеть идеальную маску, идеальный костюм, как бы мундир. Ну, вот как вот, одевайте мундир. Ну, неважно, там вы военный, полицейский, там, э, прокурорский, но вот вы. Заходя вот в, это, в эту организацию Как бы на себя внутренне Одеваете мундир То есть программу ставите, печать Вы ставите печать, прямо вот может быть себе на лицо Вот такую печать, что я свой там Я люблю Путина И всю эту всю эту замечательную Власть Я лучший То есть вот вы ставите печать лучшего И система вас считывает Не сразу это удастся, потому что в чем-то это будет притворство Но это и есть Как бы Искусство контролируемой глупости. Что вы с одной стороны притворяетесь, а с другой не притворяетесь. Вы реально начинаете работать идеально. То есть вы отделе этот костюм на себя и работаете. И система вас считывает. Не с первого раза это удастся. Главное вот, понять вот эту суть. Что вы не просто вы одеваете эту маску. Вы уже агент вот этой, этих влияний. И система вас не считывает. И в то же время вы должны как бы... Гасить наиболее Арьянных козлов Ну, вы знаете, начальство у вас, к примеру Понимаете, что мерзавец, который губит людей Который производит вот эти Незаконные какие-нибудь Античеловеческие вещи вот Выбираете, к примеру И волей своей Энергетикой создаете вот это намерение Тоже и ставите ему печать на лицо Вот прямо вот на морду Ну, энергетически Для этого надо Ставите печать, что он там, к примеру, ну, упрощенно говоря, к примеру, я ненавижу там систему там Путина и всех. Вот это я там, я там, я Навальный, то есть чего система там не любит, отторгает там, я там, я Навальный, я Платошкин, ему на лицо, И система тоже это считывает, он ее не чувствует, эту печать. А система начинает его торгать у нее начинаются неприятности, его там начинают чаще проверять, чаще чаще долбить. Ну, конечно, печать надо обновлять, потому что суть-то все равно из него лезет, надо ее лепить и лепить каждый день. Но если вы энергетически сильный человек, достаточно там несколько раз. Если нету то могут потребоваться месяцы или даже там больший срок. Но в любом случае этот человек как бы, ну начинает очень увлекается тем что решает свои проблемы то есть он перестает гадить другим решает как бы пытается удержаться либо система этого мерзавца выкидывает ну друзья мои видите наделит конечно легко сказать но сложно сделать а делать можно все лишь на опыте потому что чужие рассказы вот эти все это вот как бы тонкие полутона работает Ваше энергетическое тело, для, для, этого, для этого вы должны его чувствовать. Вот. Вы должны чувствовать, что вот ваше тело, вы должны понимать, что вот можно поднять физическую руку, а можно поднять энергетическую руку. Что можно создать это намерение, чтобы намерение было жестко и налепить его на другого человека. Там, я не знаю, на лицо, на грудь, там еще куда-то, на спину, чтобы он, отовсюду он фанил что он чужой, там что там... Там, я ненавижу там Путина и всех этих, как говорится, единороссов. Я ненавижу там прокуратуру и ментовку. И как вы думаете, а эм, души каждого человека, видящего, где-то там на совещании у генерала сидит какой-нибудь полковник, на котором вот так написано, там, я ненавижу Путина. И это считывается. И они не, они их, они не понимают, но душа-то их видит, и они понимают, что-то чужое. Что-то здесь какая-то морозь сидит, не наша. И вот там валят, валят, валят и, и выкидывают. Так это может, может работать, ну, не только, к примеру, а, ну, вот а вы обращаетесь куда-то в систему власти, тоже можете там, понимаете, что чиновник мерзавец, ну, влепили ему эту печать. В принципе, для людей чувствительных эта печать, ну, как говорится, вы можете ставить ее на расстоянии, настраиваясь на человека, даже лично не общаясь с ним. Вплоть до того, что там, на это, я не знаю, на членов правительства там на Мишустина поставите, там, там я ненавижу Путина. Долго он там просуществует. Ну, понятное дело, что там есть и система защиты на таких тузах еще что-то. Но, но так или иначе, если вы. Ну, у вас сильная энергетика, у вас сильная душа, вы можете таким образом вышибать ну, какие-то фигуры из, из колоды. Система рабочая, но. Для этого нужно обладать личной силой. А ее нужно, как говорится, тренировать, копить, развивать. Поэтому, друзья мои, работайте, работайте, осваивайте методики. И даже если вы работаете в системе, чистите ее. Нет, не значит, что надо лепить на всех подряд. Но убирайте мерзавцев руками самой же системы. Отбраковывайте. Чем чище становятся ряды, чем чище становится система. И в конце концов, тогда и общий эгрегор начинает менять свою конфигурацию. И уже он не поддерживает вот этих упырей, а уже, как говорится, ему нужны нормальные люди. То есть, таким образом, даже на своем месте вы можете очищать систему управления. Как говорится, таким внутренним образом. Не снося все и, как говорится, что-то восстанавливая, а как бы убирая вот этих вот ключевых мерзавцев, ключевых игроков вот, друзья мои, такая маленькая история, маленькая практика. Пробуйте, работайте. Таким образом, знаете, ох, как можно таких этих. Но ну, начинайте со своего этого, со своего района, со своего жека там, еще кого-нибудь. Но это все-таки понимать, что это вещь кармическая. То есть, вы ставите печати, то есть, вы отвечаете за них. Это не значит, что вы должны хлепить всем, кто у вас там, покосился или как-то, а реально то есть быть как бы в чем-то судьей, уметь понимать, быть беспристрастным, понимать, что этот человек не просто вам неприятен, а он вредит людям. Он вредит, он отравляет среду. Вот этот критерий, который отделяет ну, э, человека бескорыстного, который хочет изменить, а не просто потому, что типа, я вот знаю кое-что. И буду всем гадить. В таком случае вы превращаетесь тоже в паразита. Ну, это, конечно, у вас там что-то получается. Но это начинает, как говорится, перемалывать вашу энергетику. И вы как бы начинаете опускаться еще ниже. Вот такая схема, друзья. Нужно работать, нужно заниматься. Все. Пока все. Не знаю, сумели еще сегодня какие-нибудь истории вам рассказать. Хотелось бы попробовать. Все, пока.